Привет, ты на канале Соплей. А, добро пожаловать а, в игру Фосмофобия. Сегодня мы играем на сложности Безумец. Но единство у меня стоит один проклятый предмет, случайный. Ну, чтобы мы тоже долго не сидели, не ждали охоту, а, я решил, что, в принципе, можно это все дело поставить. А, карты Виллу Стрит. последнее время что-то мне на карте не везет. А, я не могу а, никак найти... Так скажем, нычки и попробуем этого призрака как-то может быть заманить, не знаю. А нам обязательно нужна победа, потому что денег у нас мало. А, итак, у нас а, Дженнис Йонг а сбежать от призрака достичь до 25% и стать свидетелем паранормального явления. У нас на улице тишина, что удивительно. Обычно на дождь, а тут тишина и утро даже. Это нам нравится. Так, у нас по предметам шкатулки нету, карт нету. Щиток, ну щиток в подвале, это понятно. Слышу, как где-то взаимодействуют. Нычек у нас тоже в подвале, похоже, нету. Причем взаимодействует очень сильно. Скорее всего, взаимодействует он в гараже. mp5 видите да как бы с рулику дает просто идешь так у вот, на тебе mp5 в лицо блин тут тоже нету этого так и что надо посмотреть будет так у нас mp5 одна улика уже есть в принципе что нам охот только ждать Попробовать найти кость. А, кстати, я не посмотрел, какой проклятый предмет. Скорее всего, это... О, это лапка. Так, ладно, это нам тоже не надо уже, в принципе. Так, давайте включим свет везде. Нычек нету. Я не знаю, как мне что делать, как мне быть. А, сейчас посмотрим задание. Я забыл задание. Сбежать, я помню. Еще какое-то задание там. Ага, действительно, паранормального явления. Так, у нас АМП-5. Давайте сначала посмотрим, кто то может быть. Дух, мираж, джин, тени. Райдзю. Uh -huh. right mm -hmm. Это не Абаки. Абаки следы оставляет. Это не Горе. Он оставляет точно этот проекцию лазерную. Но в целом все остальное нужно смотреть. Я бы, наверное, бы взял туда соль и крест. Крест, <связывая> <связывая> я не знаю, конечно, какая комната там внутри у него. Просто посмотреть, кинуть что-то да как. И если только начнут -то охоту, то я... я не знаю куда бежать. Стоп. Она здесь была? Я не помню. Ой-ой-ой, вырубил щиток. Так, посмотрели? Я не помню, была эта штука или нет, она пересмотреть будет. Блин, нычек вообще нету. Ой, нет, одна есть. Отлично. Так, сюда будем бежать, если что. Свидетели паранормальную линию мы стали. пора нормальную, да. Свидетели мы стали. Нужно охоту слушать. Нужно слушать охоту. На проверку проверочку мы сейчас сделаем. Ну и в целом, думаю, пора уже взять благовошки всякие. А... Больше нам ничего не надо. Только ждать. Лапка. Что нам лапка дает? Я не помню. Ну, точнее, я не помню. Как можно сделать так, чтобы забатить его на охоту? Можно сказать, что я хочу знаний. И... Ладно. <долк> Блин, меня <бл манекен «А. смущает, конечно. Так, ну он вырубил свет, может быть это тень Это не джин Следов О, кстати, соль не оставляет следы Я, короче, блин, я ступанул Надо было мне сразу взять Сейчас охота начинается Надо взять еще соли там, просолить все Возьму соль сейчас и фотик Сфоткаю эту лапку все-таки. И просолю еще подальше. Может это быть Мираж? А, в целом, не знаю. Пока что он мне никакую такую улику Миражовскую не дал. Но Мираж, типа, он может ко мне телепортироваться. Короче, мне страшно идти туда без благовония, поэтому я возьму с собой благовоние. Благовоние слушайте следов нету она здесь появилась все швыряет может ли это быть дух дай нам знак Дай нам знак. А Акун дверь открыла, они все закрыты. Слушай, ну следы не оставляют. Я думаю, что это мираж. Не знаю почему. А я бы, конечно, бы.. Попробовал забатить ее на охот. Ну, блин, вот этот, конечно, манекен. Пугающе. так ну тени на активно в темноте да давайте попробуем почему нет дай нам знак дай нам знак дай нам знак а что было блин ну короче а -а -а я блин да нет ну О, охота эй эй я здесь эй эй эй алло Ну, скорость обычная, она не ускорилась. М -м algum. Охоту начала. Сейчас мы выйдем. Так, охоту начала не ускориться... Скорость обычная. С скорость это не райдзю? А, да я же проверю на миража, она ж там топала. А у меня рассудок понизился? У меня рассудок не понизился. Ладно, если что, не буду это здание выполнять. Лучше мы еще на одну сходим, поймаем. Иду, проверю сейчас следы на соли. Может быть, все-таки. Так, надо свет везде включать идти. Ну, скорость обычная. Сейчас, секунду, я себе сразу отступление сделаю. Ага, это Мираж. Все, это Мираж. А... Что, что, что, Поставить темноте, немножко рассудок просадить. Ага. Стоп, он же с камня телепортировался. Еще раз удостоверимся, что это, что это Мираж. Кубаться след. Ну, не, не, все это Мираж. Ладно, я, наверное, поеду домой. Рассудок присаживать не хочу. Косточку. Ой, эту штучку юзать, наверное, не хочу. Ладно, еще что-нибудь придумаем. Хочу уйти. Ну, типа. <смех> Ладно, я думал, что попробую, ну, типа, бросается рассудок. В целом, все. У нас Мираж, его надо выбрать обязательно. Вот так вот мы покорили карту Виллу Стрит. Ладно, призрак был на самом деле несложный. Ну, странно, что он щиток вырубил. А если ты не мираж? Да не, ну он по соли не ходил, да. А, заработали 280 денег. А, поехали сразу в следующую карту на Тенглвуд. Так скажем мне, отходя от всего. Так, мы здесь. Uh -huh. Призрака свечу, и МП... Ой, мне даже охоту не надо выполнять. Отлично. Ну обычно Охоту не надо выполнять, и сейчас сразу охота с порога на тебе говорят. И всё. Не вижу. Еще и щиток здесь. Ничего нету. Оба. Оба. Где? Где-то он стукнул. Ну я не знаю где. Скорее всего я уже опоздал. Так, ну, в принципе, по комнате что-то немножко понятно, но ничего не понятно Я бы, наверное, выпил бы таблитосы У меня уже было, наверное, процентов 60 а, Возьму вот это и вот это Сейчас быстренько глянем призрачный огонек. Он, похоже, в этом коридоре, но именно в какой комнате я не могу пока понять. Сейчас мы это все дело проверим. Он, похоже, в этом коридоре. О, вот тут все валяется. Или нет? Или да? Нет, так все стоит. Нычка есть. Так, этого не вижу. Ничего здесь не вижу. еще эту комнату глянем. М -м, тоже ничего нету. Хорошо. Ладно. Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты где? Ты молодой? Ты где? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты где? Ты молодой? Ты где? Ты где? Ты молодой? Ты где? Ты молодой? Ты где? Ты молодой? Ты старый? Якилька. Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Так, ну что у нас еще остается? Э -э блокнот и. Лазерная проекция. Но ну, он как будто в этом углу бу янет. Я хочу туда поставить все. Кто у нас еще может быть? Ну у нас минусовой же там нету. Я хз, конечно. Так, поставим? Хочется, наверное, еще вот здесь свет вырубить. Дай нам знак. здесь в углу стоит сто процентов я хочу выйти закину туда кресты и все-таки с термометром наверно побродить немножко сейчас закину крест и возьму термометр все-таки но ну, если это я сейчас покажет себе ну-ка ну нет тишина Тишина. Пу -пу -пу -пу. неужели придется охоту смотреть Я этого не хотел так ладно раз ты здесь что у нас немножечко буянишь сейчас мы попробуем его комнату определить но ну, он был здесь в углу но похоже он ушел Блин, жалко меня фотика сейчас Минусовая. А долго будет? А что я смотрел на него? Так, ладно, у нас минусовая температура. Сейчас мимика проверим. Кстати, морой может быть еще. А я выкинул фонарик. Так, ну ладно, в принципе, что-что-что фотик. Напоминаю, это сложность безумия. У нас одна улика. Одна улика это у нас минусовая температура. Куда я скинул фонарик, я не знаю. Вот он. А, я не могу взять его. Ну, была минусовая, да? Да, есть. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Это не морой? дай нам знак дай нам знак дай нам знак это страшно дай нам знак дай нам знак не такой знак блин а подождите а что я его хочу сфоткать это же не может быть фантон все, забудь. А, так, ну вообще на самом деле надо посмотреть его охоту. Как бы это ни звучало странным. Но мне нужен проклятый предмет. Потому что пока что мне ничего не... не <связывая> <связывая> <связывая> фотика нет у меня с собой. Очень сильно не хочу спускаться туда Нас доска увидишь, кажется А, у нас кукла Вуду. Так, ну тут прятаться негде О! Это мы сфоткаем и это мы тоже сфоткаем А как я не видел ее? А, стоп! Давай я открывал, как я не видел ее Что-то фосмофобия, конечно, у нас Удивляет, удивляет. Так, мы берем, значит, котик. Сфоткаем кость. Сфоткаем куколку. М -м, там дверь теребонькает. Еще одну теребонькает. М -м, хочу, хочу охоту. Я хочу охоту. Uh, есть ощущение, что это демон? У меня немного есть Ну, потому что... Ну, блин, ладно, он бы... Бин... Он бы, наверное, меня бы сожрал бы А если... А если Юкай? Нет, не Юкай Ну, не мимик же Ой, страшно-страшно Очень страшно Так, и рябонька и двери Вижу, вижу, вижу. Ладно, это не мимик. Но я не знаю, кто это на самом деле. Так, что у нас есть? У нас есть здесь нычка. Да, есть же? Да. Наверное, сходим за куклой. Какие задания? мне задания-то? А, свеча. Понизу что сходим. Это несложно. А это может быть ханту, кстати. И я нырем, может быть. Анрио. Ну вообще, у меня там лежит крест Я напугался, думал это а Что, посмотрим? Или сходим за куколкой пока? Казалось бы, да, вот все под контролем, но это фосмофобия. Он сейчас комнату ежесекундно меняет, и все, я иду с куклы Вуду к нему. А, мне надо, чтобы он потушил свечки. Одну потушил. Короче, я хочу послушать, наверное, охоту. Понимаете, послушаем охоту. А, в любом случае, он отсюда стартанет, как бешеный. Стоп, он здесь, что ли? Блин, он здесь. Я не хочу здесь теперь. А здесь тоже не хочу. Ладно, может повезет. Вот здесь. Ну, что есть предположение? Я думаю, что это ханту. <coughs> ревенант. Стоп, друзья, а может быть у меня видел поэтому ускорился? Ревенант, где Ревинант? А -а -а, это ревенант. Он меня. Когда я начал охоту, он меня видел. Как только я завязал благовоние, он меня уже не видел. Это Ревенант, либо это Ханту. Но, блин, в этой комнате сложно сказать. У нас в этой комнате, когда вышел, он это... Короче, да, я думаю, что это Ревенант. Все. Мы пойдем с Ревенантом домой. Ну, Ханту, он бы, он бы ходил бы по комнате быстро. он меня увидел, я прожег благовоние, закрыл, и он потом медленно пошел. Скорее всего, это Ревик у нас будет. Да, отлично. Спасибо за просмотр. Такие у нас получились две каточки. Подписывайся, ставь лайк. Буду очень рад. А... В целом все, пока.